Последний повелитель в мире! Была война! Мы Да у меня не Это сейчас модно. Эй, Раня, приятный корошка. Еще все сначала. Я мастер, повелитель времени, с планеты Геллифрей, а это доктор. Мой помощник и спасайся много свет. Это заняло еще 50 лет.